Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет трейдинг в режиме реального времени. Прямо сейчас открываю позицию уже на примерно 5000 долларов. Стопик здесь у меня будет короткий, сразу вот за эту вот плотность, плотность это настоящая, ребята также сидят в чате за этой плотностью наблюдают. Сейчас в целом рынок у нас такой шартовый, будет ли там пробитие по биткоину тоже непонятно, но в целом здесь по данной ситуации стоп-лосс понятный, поэтому в теории можно попробовать зайти в данную ситуацию. Поставлю себе стоп-лосс вот за этот вот кластер. Это стоп-лосс как бы не стопроцентный, потому что здесь вероятнее всего я буду стопиться вручную, фиксироваться планирую от 1% и выше, уже буду наблюдать за этой ситуацией, но в целом хочу зафиксироваться от 1%. Взял пока на небольшую часть, если подойдем вплотную к заявке, еще побольше доберусь в этой ситуации, но больше заходить пока не буду. В общем, по анализу все, абсолютно не смотрю ни на какие уровни, просто вижу заявку в стакане, вижу то, что в целом рынок у нас проливает, поэтому на уровне сейчас опираться. Ну, будет немного неправильно, поэтому вполне логично то, что мы можем дальше продолжить это движение, обновить вот этот вот минимум, собрать еще стопы за этим минимумом, ну и в целом движение процент-полтора, я думаю, вытянуть можно, вполне вот до этой вот консолидации, которая у нас была вот в этом вот месте, и где-то с этого места можно уже рассматривать какой-то лонг и смотреть, но в целом как мы знаем, цена ходит от уровня к уровню, от уровня поддержки до уровня сопротивления, и сейчас ближайшая зона поддержки это вот где-то вот это вот место. Поэтому по one инчу, думаю, можно спокойно стоять в шорт. Стоп-лосс, по крайней мере, здесь максимально понятный, 0.35, тейк у нас будет 1, и получается сделка как минимум 1 к 3. Также, как только опубликовала эту ситуацию, сразу отправляю свою сделку в Embex скрипта. здесь публикуются все мои сделки. Вы должны понимать то, что это не сигналы, это просто мои сделки в режиме времени времени. Сразу делаю скриншот перед входом, как только вхожу, сразу же публикую. И здесь настоящие все мои результаты, какими бы они хорошими плохими не были, сегодня вот только торговал лайткоин, пытался несколько раз брать пробой этого уровня, все, у меня пробой никак не шел, также параллельно торговал на монете API. но смотрю, я эту сделку не опубликовал, потому что видно, ну то ли забыл, то ли что, видимо, с головы просто вылетело, но по API тоже там был довольно-таки запильный пробой, плюс пробой там вообще как-то толком не пошел, ну в целом, Короче, как есть, так и показываем. Так, давайте, наверное, выставим лимитки от 1% сразу. Это примерно вот это вот место, где мы с вами будем начинать фиксировать эту позицию. Ну, я думаю, можно примерно до 0.9550 постоять. Это у нас как раз-таки середина этой самой зоны. Я думаю, вполне можно где-то постоять. Также я отметил себе вот этот вот минимум, за которым, возможно, у нас будет какой-то импульс. На него тоже стоит обращать внимание. Ну, и в целом, больше тут рассказывать, ребята, нечего. В последнее время больше обращаю внимание на NFT, на эту всю тематику, ну, потому что мне там более уже интересно, потому что ты тут сидишь постоянно как бы одно и то же, ну, такое, знаете, приедается. Ну, в целом, как бы, если делать нечего, можно посидеть и на этих вот штуках тоже позарабатывать. Так, давайте сразу, наверное, вот так вот эти заявки раскинем. Можно было бы еще более как-то грамотно, но я уже тут тоже не хочу пересиживать. Так, 95.50 я планировал закрыть. Давайте 95.70 поставим последний уже тейк. Ну и где-то вот в этих вот местах тоже поставим еще две заявки. Вот как-то так я раскинул эту сетку, уже можно поставиться как бы в безубыток. Делать я пока этого тоже не буду. Буду дальше наблюдать за ситуацией я вообще буду выходить при разъедании этого объема. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы этот объем у нас начали подставлять просто по спреду, либо вообще вкинули по рынку, чтобы сразу получить какое-то хорошее такое движение. Давайте покажу вам свой дневник трейдера, сразу извиняюсь, то, что он, конечно, белым сразу был. Как вы видите, прошлую неделю я довольно-таки плоховато закрыл было много таких эмоциональных сделок. Вот сегодня по тому же API брал несколько раз пробой. все как-то не шел. Тут вообще перепутал кнопки. Короче. Тоже свои приколы, если прошлая неделя закрылась там 663 доллара, неплохо, там позапрошлая 320, то прошлое вообще 40 баксов, ну такое, как бы вообще слабовато, ну че-то не шло, че-то не шла торговля, надеюсь на этой неделе все уже будет более-менее. По данной ситуации остается просто ждать, если будем подходить опять же к этой заявке, буду немного добавляться, если начнут разбирать, буду выходить по рынку. И также вам хочу напомнить, то, что скоро на Binance запускается турнир на фьючерсах, поэтому если вы еще не подключались к этому самому турниру самое время подключиться наша команда пока находится на втором месте по количеству вообще участников нас уже две человек и чем больше нас будет тем возможно больше у нас шансов забрать какую-то долю от призового пула надо как-то обогнать вот этих самых корейцев поэтому если вы еще не принимали участие переходите участвуйте это несложно когда вы там находитесь на фьючерсах здесь вот вкладочка турнир выбирайте нашу команду имбак steam и просто вместе с нами э, торгуете это абсолютно никак не повлияет на вашу торговлю. Вы просто будете торговать так, как и раньше. Но, возможно, из-за того, что вы в такой большой команде, вам что-то предпадет от призового пула, если мы займем какое-то там место. Не знаю, получится не получится. Стоит в этом принять участие однозначно. Поэтому я лично принимаю участие. Также в телеграм-канале я обычно пишу, чем в последнее время занимаюсь. Это те же яйца на пекастере до сих пор держу. Скоро буду продавать, когда там игрушка. Возможно, начнет продвигаться. Там получится по нормальным иксам скинуть также деньги на Годар. Разыгрываем. Завтра также буду принимать участие в прайм-листе. Надеюсь, хоть один раз я туда попаду, потому что сколько раз я уже пытался попасть в этот самый прайм-лист, все никак у меня не получается. Изначально праймлисты давали около 30-40 иксов. На данный момент они не дают уже таких иксов. Я публикую также все результаты, и как вы видите, последний э, вот э, заносили по 50 долларов люди и получил заработать около 200 долларов то есть примерно 4-5 иксов. Но пока смысл в этом есть, то я принимаю участие, опять же обо всем этом. Я пишу в телеграм канале по инвестициям, просто ребят на самом деле уже надоело немного наблюдать постоянно за этими самыми графиками, плюс трейдинг это довольно-таки сложная работа, поэтому я ищу какие-то новые дополнительные источники дохода. Вот опять же о тех же пикастерах, которые я вам говорил, покупал эти яйца по 60 долларов на IGO. На первом раунде они стоили вообще по 30 долларов сейчас эти яйца торгуются от 80 долларов на максах они доходили примерно до 280 долларов продавали и сейчас я заполнил white лист. мне дали еще вот такого вот какого-то монстрика просто так за бесплатно и опять же этих монстриков потом можно митить между собой а для игры вообще нужно как бы 3 яйца поэтому я не знаю буду ли я играть в эту игру игру вроде как планируют запустить в начале лета возможно просто скину когда там появится какой-то спрос на эти яйца, когда они будут стоить подороже, но опять же, когда яйца открываешь, там может выпасть какой-то вот такой вот рандомный монстрик, и вот эти вот монстрики, если кто-то заполнял байтлист, лист то их дали всего лишь на 40 дней. Правда, не знаю, что это за штуки, я вообще как бы в игры не играю, поэтому для меня это тоже такая немного тема непонятная. Но я стараюсь не стоять на месте, потому что сегодня одна тема популярна, на ней хорошо зарабатывает, завтра популярна, другая тема, на ней уже можно зарабатывать. Тут, знаете, надо в крипте выкупать тренды, когда ты выкупаешь тренды, ты как бы забираешь все самое первое. Вот как-то была тема популярна IDO. И да, все как бы зарабатывали Перед IDO была популярна тема блокчейнов Потом муфта йорн То есть это игры бегай, зарабатывай Там учись зарабатывай и NFT тоже Блин, это просто надо все как-то вовремя выкупать И когда все вовремя выкупаешь и Тогда и зарабатываешь самые большие деньги Поэтому приходится что-то новое постоянно учить. Всем, ребята, доброе утро. Вчера я уже не ждал закрытия этой самой сделки. Стоп-лосс у нас был, по сути, понятный. Плюс в последнее время я стараюсь выработать режим. То есть ложиться уже в 12, а просыпаться в 8.15. Потому что раньше я ложился в 3-4 утра. И там сидишь постоянно за компом, занимаешься своими делами. Надо было все-таки как-то настроить режим. Поэтому я уже привык ложиться как-то более вовремя, более стабильно. Поэтому за сделкой я уже не наблюдал. У меня стоял как бы понятно стоп-лосс были понятные отейки поэтому все было окей okay. можно было еще по этой ситуации кое-как открываться как бы от этой зоны как я вам рассказывал и потом уже от зоны также тянуть сделку как вы видите здесь цена у нас четко отскочила от этой зоны стоп-лосс опять же в этой зоне был бы у нас максимально понятный можно было бы набираться и вытянуть примерно 2-3 процента но это если сидеть опять же торговать ночью Но ночью я не торговал поэтому вероятнее всего я бы стоп-лосс э, здесь вручную не выставил то ли бы как-то заявками но опять же это все можно можно было натупить но во всяком случае от этой зоны у нас пошла коррекция пошла отработка поэтому это тоже можно было отработать с этой сделки получилось забрать чистыми плюс 105 долларов и если вам говорят то что вот плотности не работают то, ребят просто надо искать нормальной плотности настоящие плотности а то многие лезут в те э, так скажем объемы где они как бы ну в моменте разъедаются проходящий объем например 1000 2000 люди лезут в заявки которые там тысяч. Но понятно то что эту заявку в одну секунду разберут. И цена там никуда даже толком не двинутся. Заберут ваши стопы и все. А то многие потом, знаете, тоже сидят, ничего не разберутся, лезут в эти инструменты, торгуют неправильно и потом винят всех подряд, что то что кто-то им там что-то неправильно рассказал. Просто, ребят, надо находить плотности нормальные и все у вас будет такие. Так эту сделку давайте я вам покажу по дневнику трейдера. Вот как она у нас закрылась, проснулся, уже 104 доллара заработал. Ну вообще, красота. Полтора процента с этой сделочки мы вытянули, я считаю довольно-таки неплохой результат. Вот, ребят, наверное, на этом будем видеоролик уже заканчивать. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте подписываться на телеграм-канал. Здесь у нас много полезной информации. Есть телеграм-канал по инвестициям, есть телеграм-канал уже непосредственно по торговле и есть у нас телеграм-канал по обучению. Поэтому, кому это интересно, выбирайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем профита, счастья, мира и всем пока!